Так, ну что, давай поменяем цвет фона тогда у что? у короны, алло, рту, слов есть, тебя смущает. Это стрим настроек сейчас, что ли, пошел или что? О да. Ну я, я действительно в ужасе в таком случае. Стоящий халавиновский стрим. Да что, толщина? Что -что да? Это что, гей. Ты тоже слышал на заднем фоне, это что еще за гей? Да, это Особый один да. это я так понимаю, что я буду в полицейской форме. А Шерри будет в костюме ночного клуба. Особый два. Где Цык я буду пыль. в костюме гангстера, а она будет в, в доспехах. Как ты ее назвал? В клубном костюме. Нет. Я, а, я а Шерри нет. ее назвал. Эшли, Эшли. Блин, а какая сложность вы светите? Костюм заранее. Год. О а нет, нет не какой шестой, он девяносто восьмой. Подожди, а почему у меня русская озвучка? <смеш> <смеш> <смеш> <смеш> <смеш> <смеш> <смеш> <смеш> Это я также в, в ремейк третьего вот стал, играть, у меня такая же же начало как было. Конец это, это может, это может ты знаешь, когда ты максимальную сложность выбираешь, включается русская озвучка. Мне кажется, есть еще один режим сложности, и ты его когда выбираешь, там начинается, знаешь, типа, я дроблю в секретной организации. Ой, у меня такое шикальное качество. Да, у меня тоже очень обидная картинка. Мазаишная. В Дискорде или на стриме? Да, окей. Максона, ты в курсе, что у тебя на стриме картинка не идет? Ты сейчас серьезно? Ты тебя <связывая> экран хуярит Ты сейчас серьезно? Я серьёзно? У нас это его точно выжить, затянется, короче. <связывая> я был прав. Ну захвати окошко, похуй. Ну вот, захватил окошко. Всем стоять, окошко захвачено. А там, кстати, есть же всякие моды, знаешь, вот, что больше популярность набирают? Эти всякие моды ебанутые, когда там... Миллион блядь бензопильщиков бегает. Тебе надо было поставить генератор. Тут есть. Регенераторы Дегенераторы Я сейчас буду как этот сидеть, знаешь, как чувак, который такой бухой водовойщик сидит и такой, да я блядь служил. Да я блядь Да мы с пацанами. И вот я буду, я ее четыре раза проходил. Там что-то вот в этом будет, э, блин, Ужасный, Максим, я выхожу. Я это с... что-то в стиле Дина Такаха сейчас будет? Я, я, я, я, я сам себе не рад. Слушай, он, он меня за два удара может вынести, получается? Это, это это как боссы в этом? The Walking Evil? Да, да, да. Я Такой... никогда не привыкну к их выкрикам просто. Такое ощущение, будто они в Венесон крикнули это. Ну-ка, нажми еще раз, нажми еще раз проверить. Надеюсь. <свят> я это а. не так прочитал, типа. Кажется, здесь убили много людей, надеюсь. <свят> а сейчас за угол дома зайдем? Кстати, Санек, я туда ни разу не заходил. Да. Не-не-не-не-не-не, сюда. А, Ла. Так, вот. Ну вот, а ты говоришь, Санюк. Хуйню какую-то говорит. Я никогда так не говорил. Ну ладно. А вот плохо так блядь. Не, этот ты меня постоянно в долбоебизме обвиняет. Срочно за любому человеку, который создаст мод, где ли он при каждом прыжке в окно будет говорить: Ну ЧОР, народ! Ой. <смуж��> <смуж��> У вас 5 новых уведомлений. <смуж��> Спаси спасибо за поддержку канала. Не лечится. Это ты принципиально не лечишься или? Экономлю. О, качество. прояснилось. Слушай, а После того, как ты сказал, что ты экономишь, ты э, потратил пулю на коробку. Да. Это же символика из Хитмана. Не совсем. Очень напоминает, но не совсем. Еще на символику из Ведьмы из Блэр похоже. И обложка игры, кстати, для PS2 в регионе. тоже похожа на постер Ведьмы из Блэр. То, что тут прекрасно но а никто там... про это не говорит. Я пытался гуглить, почему так, но никто нигде про это не говорит. Ну там, видишь, еще и белый вариант есть. А белый он для Виг, это mm. okay. Окей. Это, это типичное утро понедельника. А давай сейчас сделай, как всегда, вот это вот. Ну забеги в здание с дробовиком, чтобы появился. Доктор Сальвадор. Да. Потому что я всегда стал так делать, Давай, как всегда. Но только я с так делать. Не, я, да, я всегда с так делать. Я один раз это увидел, короче, вышел сразу. Я играл совсем типа молодым. Что это было? Максим продолжает экономить. Опять же, от этого, блядь, это ничего. Сейчас просто все в пикселях как-то... Мне показалось там отписи, так, вокруг своей оси, начал чего так и было. Надо было музыку пустить, какую-нибудь. Заводную. Я не знаю, откуда, но у них есть молотого. Нет, я слышу. Я, я не профон вообще. Я просто сейчас пытаюсь как-то дать оценку тому, чем мы сейчас занимаемся. Лутаем? Но, ну, мы грабим, как мы, мы мародерствуем. При том, что мы представитель, как, закона. Не трогай курицу! Блин, Дэм яйца поздравил. нет. Хорошо, я больше не буду трогать курицу, Александр. Поздно. Репортим канал. Ты, ты уже под дверью? А, блин, корова? Да, можно подоить на золото. Не трогай корову, блин. Да я не собираюсь, я просто удивлен, что здесь есть корова. Ты же ее слышал, когда был на подходе. Да, но я до этого ее никогда не видел в предыдущих прохождениях своих. Правда, когда это было? Вот, вот где вы еще такой Спасибо, мне 14 весь класс вейпит, и я думаю, что это убьет легкие <святые> <святые> а, В смысле, спасибо, <святые> мы еще не... Ш -ш -ш -ш что Что? Что произошло? Я и знал я что убили легкие. Я знал одного, ну, человека, которым было 14. Теперь ему 25, и он стример на ютубе. Суицидник. Суицидник, Пусть... да. Раньше в пятый раз в кооперативе. У нас-то патроны кончились, по-моему, с тобой, Антоха, да? Да, со мной. И мы не придумали ничего лучше, как насадить И... на ножи, на пике. Вескер. Да, в, да. в конце, да? Блять, Максим. Вот ну, даже ты очень зря Так это. Подожди, это уже не я, то есть он стреляет. Я но бы удалил стрим на твоем месте. Заново запускай. Ты просто обойму всадил к молоку. <сёгивать> Подняться нельзя, что ли? Да ты не, нет, ты не попадал, да. Знаешь, у молодых людей, вот, которым сейчас по 14 лет, у них будут свои герои, из резиденты, типа Итаны всякие, да? Вот как для нас джил там и все такое. <сёграя> и получается, они будут за 30 тысяч покупать фигурку полголовы полголова Итана, а не Джилл. <сёграя> <сёграя> Великолепно. Что мы здесь могли упустить а я не скажу тебе внутри пету конечно это вообще гнездо было судя по всему оно было пустое нормально а вот, а вот и наша дочка президента как я понимаю нет плохо сохранилось у меня есть только один очень важный вопрос у тебя закурить есть есть. Супер. Сам упал на него. Что? Сера? Нет, он сам Луис Серрера. Это как. Я не знаю, Александр, ты смотрел или нет, из Сратова добежат уже там фрагмент из Спайдермена. Че тебе Возвращение Веномена. Ну что, если бы на Урале еще кто-то катался, вообще не отличишь. Ой, посмотрите на него. Иди выебывайся в свой двор. Так я же тебе сказал, смотри, как я могу. Что значит? Вау, чергу, блять, такое прилюдно. У него в описании в канале написано, что он фанат фидука. Кто это? Интермен, твой подписчик. <сёк> нет, это такой фидук? Это тоже твой подписчик. <сёк> Че, рыбу вымловить? Да можно, чего нету. <сёк> так, значит, сначала перезарядиться. А, тут же можно, по-моему, флешку кинуть, они все помрут, нет? Хм. Кстати. Ну это, это не точно. Это не точно. Извините, пожалуйста. А может простую? Нет, это, это помрут, но стоит ли? Ну ясно. Ясно. Отец, <звы> Максон, ну ты. Ты, ты натуре. Максим так и хаси. <звы> Мочить в сортирах. бедный норберт он же не может просто да нет смотри одного только не убил ой блять а в деревянских жителей их можно тут нет нет тут можно только сожрать вот в последующих <смех> <смех> Скажу, я Хаси уже... <смех> момент <Ты> такой красивый. <смех> да. так такой красил. У меня никогда таких денег в игре не было. А я сейчас играю на максимальном уровне сложности. <смех> Замечательно просто. У меня деньги до сих пор. Но я же, я же говорил, что на высоких уровнях ты как рыба в воде. Она была без сознанки. Как она это помнит? <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> В ногу. Что вы с ней <смех> <смех> <смех> <Чего>? <смех> ну, я думаю, что это можно объяснить тем, что их возможно поставили. <смех> они их поставили, знаешь, короче. Разхват. Волки там куры едят. И вот они волков ловят на них женщины кричат мужскими голосами что ли? нет окей okay. блин и никто не попался на капкан никто <связывающие> <связывающие> а потому что на них он по-моему не работает как это не работает на них разве не заманиваются против нет <связывающие> какое соперничество Да. Чё? А чё переводчики на шутку-то сложились с приборами, я не могу понять. В смысле, то, что вертолет идет по приборам? <laughs> ну, вам не советую. Что такой бесшумый фуникулер, прям? Такой древний, при этом. Ой, иди нахуй вообще. Ч ⁇ ты выебуешься, Максим, блядь? Я сейчас сразу бавим нахуй везде вообще. Играй нормально. Вот так вот, блядь. Вот так вот заинтересовано. То выебывается, что ты, блядь, перед кем выебывается? О! О! Она, кстати, радуется за тебя. Да-да-да, конечно. Болеет это хорошо сделан, найстач, nice как говорится. Так, а сзади ничего не было? Там по сюжету, а здесь... А здесь нет. Нихуя, окопались. Пиздатоби. Как кнопки успел увидеть? Это догадки. Царь а зверей вот а это... А чего блядь. Всего, блядь. Так, сто пятьдесят патронов было выпущено. Здрасте. Ну, ну да. Да ну тебя нафиг, да? Хуя, дробовиком. Может, дробовик его распуярит. Нихуй. Так не ты, боялась. кстати, пустишь, что у тебя до нас-то не работает? Да. Ай. Пригнулся, ч? Типа это бы объяснял, почему он на что не было. Почему он внизу, короче. Неуязвим, потому что нас постоянно видит. А на втором этаже уже не видно ничего, да? видимость Вот обзор, обзор сделаешь, там и докажешь. Ой, ёб твою мать. Ух, я уже не сланшотил. А вот сейчас сланшотил. Да, тогда бан, всё. Нихуя себе запустил, запулил. Нихуя распуть тебя расхуярил. Открыл космическую программу, да вот это да, блядь. я тебя расхуярю. <съём> <съём> <съем> <съём> это хайлайт, <съем> <Хайлайд>, да. <съем> ты вс, <что>, разебаешь, загружайся. <съем> не привык сдаваться так легко. вот <съем> еще и красиво умрет. Как же мо а. можно Можно <съем> мне <стоять. съем> я, я, я это, да. Я решил не нажимать, куты. Так что это единственный босс с двумя половинами жизни. А две да. ракетницы я купить не могу. Можешь, у тебя 60 тысяч. Нет, там в инвентаре места не будет. Похуй, продавай все. Сейчас промахнется. Дилда сказал. Какой тилд? 12 смертей. Про Дилда тут что-то написано, да.